Нефти. То есть обращая внимание на зону данного объема, то есть, лично мое мнение сейчас накапливает позиции, допуская, что накопление может быть с выходом наверх к уровню 4855-4865. Здесь у нас есть, э, во-первых, пустота, которая была на импульсе на прошлой неделе, которую необходимо заторговать и плюс э, цена подходит к бигпринту, возможно закрывает э, красные стратегические уровни и уже отсюда на новостях мы можем видеть движение вниз, вот э, с учетом того, что пред, предыдущий отчет и предыдущий отчет были так себе, вот, ну и плюс смотрите уже лимитка здесь стоит наготове, перекосов пока нету, пока по стакану у нас баланс, так что ну, рынок готовится к новостям. Лично моя, моя рекомендация, дождаться выхода из этой области, потому что область такая достаточно скользкая, допускаю, что выход будет в первую очередь, да, то есть приоритет примерно 60% выход наверх к уровню 40.85, к области 48.65, здесь набор позиций, либо это мощное будет движение и дальнейшее падение вниз, как минимум к уровню 47.50, то есть вот сюда. При э, выходе вниз, да, то есть мы сно сносим вот эти стопы, то есть движемся к уровню 4740. Вот так, это уже можно убрать. То есть движемся к уровню 4740, это вот сюда. Давайте вот так делаем, Сносим стопы и дальше уже смотрим. Но опять же таки нелогично перед, перед статистическими данными куда-то сильно, сильно двигаться. По логике вещей мы должны э, сначала набрать позицию. В принципе, набор позиций какое-то время происходил. Лично мне видится вот глобальная картина следующим образом. То есть выход вниз, коррекция набор позиций и допускаю, что будет дальнейший выход вниз. Но, опять же -таки, все будет зависеть от запасов нефти. Это у нас что касается фичерса нефти. Продажи от уровня 48,55-48,65 с целью 47%. 70, 47 50. Так, выключим-ка. По, по нашему любимому фичерсу S&P 500. Мои мысли следующие. То есть Мы неплохо так сходили за, на, за пару дней на 40 пунктов. Сейчас стоит ожидать коррекцию откат. Не забывайте, что не бывает таких краткосрочных откатов. Особенно после таких движений, коррекции зачастую бывает. В принципе, что такое коррекция? Коррекция это набор новых позиций, это стравливание давления, когда рынку необходимо прийти в себя и чтобы умные деньги набрали новые позиции. Лично мое мнение, мы увидим, мы можем увидеть два варианта коррекции. Коррекция к данному бикпринту, это это уровень 24.85 либо коррекция более детально более глубительная губительная это 2475 2472 да? вот в эту область вот в область этой небольшой проторговки вот от этих областей можем пробовать искать покупки с целью все-таки преодолеть уровень 2 и дойти до уровня 2510 510 2 но один такой момент что Просто выставить лимитки и ждать движения в лонг может быть немного глупо, по той простой причине, что здесь, вот здесь уже половиной пунктов, это нормальное такое движение для шорта, а здесь у нас все 15 пунктов, это полторы тысячи долларов двумя контрактами. Имеет ли смысл просто сидеть и ждать или может быть стоит зайти в шорта, решение стоит попробовать очень и очень аккуратно зацепиться за шорта и прокатиться до этих двух областей. И дальше уже либо реверс, либо по ситуации. Либо консервативно ждем данную область. Если наливают, уходим, закрываемся. В принципе, внутри дня можно взять движение от уровня 85. но ну, примерно с целями где-то на 91, 92. То есть вероятность достаточно хорошая. Если все-таки стоп, то спокойно ждем уровень 75, 72. Это что касается S&P 500. По золоту. Есть, план у нас был вчера такой. А, коррекция. В принципе, она произошла, но к сожалению, не не вчера, а уже сегодня ночью на открытии Азии. А, То есть, движение к данному подцу и уже коррекция вниз. В принципе, что мы можем увидеть по золоту? А, лично мое мнение мы можем увидеть движение дальше наверх, да, то есть к уровню. 13.50 даже 13.45 13.50 то есть вот такое движение мы можем увидеть ну как минимум хотя в принципе нет нормальной цель то есть вот что мы можем увидеть сегодня то есть это движение наверх, в первую очередь движение вот к этому подсумку месячному, это уровень примерно 13.42-13.45. Давайте вот так сделаем. То есть это по факту начало открытия гэпа. Либо мы идем дальше чуть-чуть выше на закрытие гэпа. Это уровень 13.50 для данного бикпринта. Опять же таки. Если мы просто сидим и ждем, мимо у нас проходит порядка 1200-1400 долларов. Вот. Тем не менее, я считаю, что шорт отсюда будет достаточно хорошим. Может быть достаточно хорошим. И стоит, безусловно, этот уровень подождать. Как минимум, отсюда стоит точно заходить одним контрактом. Ну, ваша мать, ну кто не выключил микрофон? Дальше держимся. Если мы говорим про потенциальный лонг, я бы его искал при э, условии, что мы сможем преодолеть, во-первых, уровень 70% Fibonacci и при условии, что мы сможем преодолеть уровень 13.38.9, да, то есть в месячный пост. при движении наверх с, от, э, на откате примерно от уровня 13.38.50 имеет смысл зайти в покупки с краткосрочной целью, чтобы взять вот, движение где-то э, от 600 до 1000 долларов ломок. То есть, если заходить отсюда, я бы прикрыл позиции где-то вот здесь, либо в районе 13.47, это 900 долларов. То есть, 600-900 долларов с можно взять. Это что касается золота на сегодняшний день. Еврик. Планировали мы движение вниз. Движение вниз э, произошло, но не дошло до месячного паца Плюс у нас э, подтянулся и в итоге сюда по факту ожидать похоже нет смысла. То есть ждать, ждать мы не будем, будем смотреть что же рынок нам приготовил. По поводу фитчерса евро. согласен со своими коллегами инструмент на данный момент дебилоидный и его я не рекомендую на данный момент торговать. То есть в принципе движение есть, но хороших точек за что можно зацепиться, ну по факту нет. То есть, вчера была только одна такая достаточно скользкая точка. То есть вот он, уровень 19.305. Опять же, такие при условии, что есть месячный пост, и, намного логичнее было ждать сюда девятнадцать триста двадцать, откуда мы в принципе и ждали и хотели зайти в покупки. Да, то есть не дошло. Лично я какое-то время бы не торгал uh, фиш с евро. До тех пор пока он не станет более логичен как минимум для внутренней торговли но и для среднесрочной торговли поэтому лучше подождать и посидеть по данным инструментом заборе иена были у нас такие мысли то есть движение сразу вниз к уровню 90 90 900 то есть вероятность такая была в районе 25 процентов и она как раз отработала сейчас э, цена я думаю, сейчас уходит она, в первую очередь, в коррекцию. Вопрос, где коррекция о иене остановится. Наиболее... Так, кстати, пока... Ха. Вот отсюда она и ушла. Итак, если мы берем иену, и говорим о том, что начинается коррекция. Откуда может уйти, во-первых, от уровня недельного плаца, это 91.445, и отсюда может скорректироваться. Во-вторых, ну, тут в принципе, тут даже не уровень, тут имеет смысл брать область. То есть ищем продажи от уровня 91.445, но понимаем, что может протащить до уровня 91.515, да? то есть вот до этого месячного паца, где были бигпринты и кластерные вливания. В принципе, тест данного уровня был достаточно неплохой, ну, где-то в, в середине поставим. И второй вариант, все-таки смогут дотянуть до, до месячного паца, это у нас уровень 91.890. Дотянуть могут, так что имеет смысл, может быть, подождать. В любом случае, первые продажи я бы рекомендовал поискать отсюда. Так, это что касается возможной коррекции. Опять же, не забываем, что это порядка 500, либо почти тысяч тиков. И имеет ли смысл просто так ждать, ну, естественно, не имеет. То есть по попробовать заходить. Как агрессивный вариант зайти с рынка, чтобы взять все это движение. Если мы говорим о более консервативном варианте, имеет смысл попробовать дождаться преодоления данного уровня. Это у нас 91.020, как только цена преодолеет, при откате, если откат опять же, таки будет, можем попробовать зайти в покупку. Опять таки это будет против шерсти. Если мы говорим о таком стратегическом, глобальном видении, стоит искать продажа из этой области и из этой цели. Первая цель это уровень 90,735, вторая цель это 90 455. И глобальная цель это под контракта 90 200 вот так и делаем. Вот она, глобальная цель. И отсюда тоже можем. Отсюда тоже можем скорректироваться Это что касается фьючерса иены вот такие мысли так канадский доллар практически дошел до нашей цели и сейчас начинает движение свое разворотное вниз так что касается канадского доллара То есть, смотрите Ожидаем мы возврата в данную область, Но, опять же, чтобы не сидеть просто так не рынком Давайте переключимся на range график и смотреть, что мы видим. А видим мы следующее: это были кластерные вливания вчера на данном range паре, то есть это ценовые уровни. Во-первых, 8.2 330 и под данной пирамидки 8.2 310. То есть отсюда и плюс у нас есть здесь еще недельный поций, это 82 350. То есть с данной области мы можем пробовать искать продажи. То есть я бы порекомендовал то есть сколько у нас тут? Как минимум 45, в принципе, небольшой стоп. Я бы порекомендовал от уровня 82 310 и зайти э, искать продажи. То есть это у нас. Давайте отметим таким образом. раз, и перенесем вот сюда вот оно, да? то есть отсюда я прикрыл искать продажи стоп имеет смысл взять порядка 100 тиков то есть если захотите отсюда 50 тиков мы даем буфер на остановку движения и 50 тиков на возможные махинации если мы говорим по целям то основные цели, которые нам, нас будут интересовать то есть если мы говорим буквально про скальперскую, это уровень 82. 82.185, то есть 82.80 это тот подс, который уже проторгован. Но ну, на самом деле, я думаю, цена пойдет, может пойти намного ниже. Есть, давайте вот так возьмем. Первая более-менее интересная цель, это уровень 81.950. Если взять подс того дня, когда подняли процентную ставку, это 81,830, то есть примерно вот отсюда, точнее вот сюда мы можем ожидать движение сегодня. Для дальнейшего падения нам необходимы плохие результаты по нефти, потому что канадский доллар это валюта нефтяная и допускаю, что Через какое-то время мы вот, этот, вот, вот эту пустоту закрыть можем. Опять же, если мы возьмем уровень Fibonacci, то вот мы с вами увидим. То есть сейчас цена остановилась, то есть неоднократно она тестировала в прошлом, еще до того, как импульс был полностью сформирован. И сейчас мы видим, что от уровня 70%, то есть это тот уровень, который используется агрессивными, участниками рынка это 82,210 цена пробует скорректироваться будем посмотреть как у нее это получится если все же наш план верит то движение идет ниже к уровню 81,730 вот сюда к уровню 50% здесь свои продажи имеет смысл закрывать либо полностью либо на 50% а дальше сопровождать позицию для дальнейшей ну, для дальнейшей коррекции пока да, то есть более низкая коррекция Пока нету перспектив То есть поддержать может только нефть Или хорошие данные по канадцу Либо плохие данные по Америке Так что будем внимательно смотреть за новостями И последний инструмент на сегодня Это фунт стерлингов. То есть фунт у нас доходит до нашей цели То есть осталось буквально еще 8 тиков Она не дошла Поэтому можем считать что наша цель достигнута То есть коррекция была Движение импульсное наверх было поэтому план полностью наш реализовался и имеет смысл все удалить то есть что возможно сейчас обращаю внимание что после этого импульса мы двигались наверх таким пилообразным движением зачастую такое движение характерно для набора э, новой тенденции то есть имеет смысл э, искать разворот то есть э, откуда искать э, возможно это уже то есть, с этих уровней, либо стоит подождать э, чуть дальше под, э, подольше, чтобы увидеть э, какой-либо импульс но тем не менее, я считаю, что идет на, набор на разворот, то есть даже может быть не слом этой тенденции, а как вариант коррекции куда цена может скорректироваться? наиболее интересный на данный момент движение это у нас самый шоколадный уровень это у нас уровень 1.32.16 то есть вот сюда плюс к этому ЛПС, плюс у нас POS плюс здесь у нас классный вливание, и плюс у нас бигпринт э, хороший, качественный и даже 2 бигпринта. Поэтому очень бы хотелось, чтобы цена сюда вернулась. Мы могли качественно затариться для дальнейшего похода наверх. Дойдет, не дойдет, вопрос уже, скажем так, второй и третий. Если э, мы говорим о, о не самом красивом входе, то можно пробовать от уровня вчерашнего паца Это 32.69 на 5 Опять же, это не самый интересный для нас уровень и, так, это можно удалить, то есть, я бы, лично я отсюда покупать бы не стал, я бы дождался этой коррекции. Так, посмотрим, что у нас в Fibonacci есть. Это раз, ну да, то есть, как раз, как раз мы видим по Fibonacci, данный уровень, это в районе 70, то есть, в районе агрессивного покупателя. Чуть пониже уровень 3249 полностью ложится на 50 процентов ну но и вероятность того что дойдет сюда на самом деле не так велика поэтому если мы говорим о двух точках на вход так, так сделаем, чтобы было, я порекомендовал два уровня это 13250 и 132,20 и с целями 1.3330 и 1.34 ровно. Вот такие мысли у меня по фунту стерлингов. И напоследок, не забывайте, что сегодня выходит запасы нефти по США, возможно, различная провокация и импульсное движение. Так что будьте аккуратны, торгуйте в плюс, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.